Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, Софи, мы продолжаем Шерлока Холмса. У нас тут куча всего, что нужно сделать, например, у нас, у нас тут есть архив, в котором мы должны проверить некоторые улики, мы должны еще карту нак накинуть. Ага, найти этот несчастный дуб, я так понимаю, да, армейский значок, про это надо, нужно почитать. Туберкулез. Лорд Марш страдает от туберкулеза и умрет, если не ляжет в лечебницу как можно скорее. Но почему лорд Марш и доктор Рубин скрывают этот факт? Короче, как-то вот так вот. И еще у нас вот мелкая прискакала к нам, что-то от нас хочет. Really... Это потрясающе! Это как раз она про книгу этого... Господи. О. Так, погнали. Так, тут у нас... Ту -ту -ту -ту -ту. Вот. Давайте посмотрим вот, про дуб. Это у нас что? Вот тут, наверное, нету. Или... Мускатная леха, газические растения. Это, это, это у нас уже было. Так, газеты. Не тут. Исследования. Гиноборство. Нет, не, не тут точно. Идем сюда. Может, в газетах где-то что-то? Нет, тут только по годам. Хорошо, значит, в энциклопедиях надо посмотреть. А, Искусство-архитектура. Может быть здесь. Отметить дуб Грандстон. В каком-то лесу там Парламент Так, работа... Так, не то Технология История, может быть, тут Зелё, Наверное, зеленый дракон Так Нет, тоже нет Медицина, ботаника Нет, а ч, а где? Уже нету Ой, стойте Туберкулез убийца <laughs> А ч нет? Сейчас бы сразу почитали про это все дело Экзотические растения, это не то. Мускатный орех. That's Нет, это не idea. то. А, вот. легендарный дубов Англии. А, дуб Грандстон. Странное. И таинственное дерево, выросшее в лесу Эппинг. Происхождение его названия неизвестно, однако есть множество легенд, объединяющих его. Некоторые люди рассказывают, что ведьмы столетиями проводили свои ритуалы рядом с этим деревом. Из-за этого любой, кто коснется коры дуба Гранстон, будет проклят навеки. Опа. Как интересно. Вот здесь, да. В лесу Эппинг. Это место отмечено на карте Джорджа Хёрста. Да-да-да. Так, это нам нужно будет так. Дальше. Нам нужно проверить армейский значок. Э, может быть, в истории где-то... Это что? Хорошо, хорошо не подойдет. Так, медицина, ботаника, история, технологии, экономика, искусство. И арт... э, это Бр... нет, нет, нет. Ранее рельеф, что такое? Нет, это работает. Нет, это не то. Газеты? Нет. Значит, скорее всего где в исследованиях. Знаки и символы. А, вот стоп, стоп, подождите. Значки медали. вот в... Вольф Джек, я готов. Наполовину волк, наполовину заяц. Так называли себя скауты Ловата Скауты Ловато официально были первым отрядом снайперов британской армии. во во, во. То есть! Э, наш Херс был снайпером в британской армии. Так, погнали! Что-то у него там уже сложилось. Так, подожди, улики. Так, у нас э, Скауты Лавата Вот оно, слово Вольф Джек, использую скаутами Лавата В качестве самоназвания Они были первой стрелков группы британской армии И вот как раз ранение Джордж Хёрст получил ранение во время службы британской армии То есть э, Джордж Хёрст входил в группу стрелков скаутов Лавата Так, дальше Uh, так, так, так, так, так Лорд Марш с компаньоном так охотничьего клуба Квартен Мэйн Так, заядлый охотник В имени Ломар много охотничьих трофеев Клуб Квартен Мэйн То есть, что он охотник Лорд Марш, его друзья, умелые, опытные охотники То есть, они там стреляются, что ли? По приколу Ну и только приглашение тут осталось В принципе, все остальное мы рассмотрели Или что, или как. Так, подходим к карте. А попытаемся найти место с рукописной карты. Ебать, вы прикалываетесь. Это... Ах, пта, оно ещё и так двигается. Так, нам нужно вообще лес найти, как он там назывался. Короче, отр отрыть этот лес... И в этом лесу уже попытаться найти этот дуб. Так, ну карта у нас вроде небольшая, это радует. Вот, стоп. А, это у нас Гринстанс, а тут Гринфорд. Гринфорд. Вот какой-то Хаук Ву Вуд. Вот еще какой-то лес не то. Так-так-так. Подождите. Не-не-не-не-не-не-не. Блядь, я, я хотел попытаться вспомнить. Опа, кажется, вижу. Стойте. Вот оно. Here it is. Это здесь. Проклятие, нужно поторопиться, если я хочу узнать, что заварится в лесу. Вот туда он направился, и там его чуть не подстрелили. Папа, тут мальчик Уиггинс, он часто сюда приходит. Иногда он помогает мне в некоторых делах. Почему он спрашивает? Я бы с ним поболтала. Поболтался? Папа, в моей школе только девочки, и они такие скучные. Уверена, Уверена Уигги знает много увлекательных историй о, о Лондоне, это будет так романтично Шок, участие, уместность, растерянность Ну, участие давай Окей, Кейт, я же тебя знаю, ты напугаешь его, он больше не вернется Ты так думаешь? Мне нравится Окей, Кейт, нифига ты, блин, поучаствовал Я сейчас уйду Нифига себе поучаствовал, нормально так Так, приглашение А Лорд Марш был приглашен на сегодняшнюю встречу возле Дуба Гранстоун. А, карта леса Эппинг была найдена в подвале Джорджа Херса. На ней показано местонахождение Дуба Как раз у него там встреча и все вот это вот Джордж Хюрс знал о встрече Лорда Марша с приятелем, назначенной в лесу Эппинг Опа Отправиться в лес Эппинг. Лорд Марш с приятелями отправились в лес, отмеченный на карте Джорджа Хёрса, чтобы встретиться друг с другом. Так, ну пошли. <св Aegis> То есть у нас получается... В лес нам нужно. Нам еще что-нибудь проверить надо? Мы вроде бы тут все прочли. Так, это у нас... Список участников есть. Вы а, где-то мы основал программу, так это мы читали. Проверили. Нашли. Нашли. прочли. Так, дальше. У нас появился... Вот он, лес. Вот он, лес. И новое задание. Узнать, что происходит в лесу Эппинг. Это место, где у лорда Марша запланирована встреча. Так, значит, все. перемещаемся туда тогда. Благо тут ничего, никаких сборов ввести не надо. Ничего делать не нужно из этой серии. Так. И вот тут у нас будут стрелять. стоп пудово будут подстреливать. А вот и мы и бежим. Так, если что-то нажимать, я готова. На какую кнопку? У его уже подстрелили даже. Неплохо. Слушайте, ребята, у меня рогов нет. Не надо по мне стрелять. Леу. Let's see how long you can stay alive. А, выйти из укрытия и мы бежим. Там наверху типа охотник по нам палит. Укрытие, хорошо. Ой-ой-ой, ты охренел. Так, будем вот так вот ввилять между укрытиями. Ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, набраться сил, набраться сил. Он там вот внизу у нас. Тихо-тихо-тихо. Вот сюда. Все, запрятались. Набираемся сил, набираемся сил. Пока там охотник втыкает. Мы это. Тихо-тихо, убегаем, убегаем, убегаем. Нормально, все, нормально, все нормально, Тихо, спрятались. Бежим дальше. Тихо. Найдите способ увеличить расстояние от охотника или умрите. Колючие кусты, много прям. Так, тропа, валун. Давайте валуну. Тихо, тихо, тихо, тихо, ёпки, Бежим. Нормально, оторвались. можем посидеть, отдохнуть. Отдохнуть здесь. Ё-моё, чё не сдохну. Нормально, он там сзади где-то. Ну, мы можем убежать, более-менее. Так, бежим к этому, придёт. Отдыхаем, бежим. Спокойно. Вообще нормальные такие. Это вот он со своими дружками вот стреляет. <coach> Фу, ёб твою мать, капкан! Капкан! Давай, Комс! Давай, давай, давай, давай! Давай, давай! Давай! Давай, давай, давай, Вот лично! все, тихо спокойно, спокойно, бежи! Тихо! Передышка, передышка, передышка. Они еще ржут-то! Нормальные такие! Ох, я вам устрою потом, как выберусь отсюда! Вы еще не знаете, с кем связались! А их там сзади не видно, да, никого? Так, тихо, бежим, она уже приближается. Спокойно. Так, мы... ай ай, Это ты как, сука? Меня цепанул. Каким образом? Я там одним препятствием прикрывалась. Ну, укрытием. Чтобы спрятаться за другое. Так, прятимся. Ага, бежим. Ну, нормально, мне кажется, у Хомса появилось какое-то второе дыхание. Склон, дерево загораживает Давайте к дереву, которое загораживает Жопа! Надо было на склон Хорошо, я поняла Я просто подумала, что со склона он навернется И там все будет, капец его Потом не собрать будет Он и так ранен Так, бежим Спокойно, ну там укрытие Сейчас быстро туда запря... запрыгиваем Ать застранцы! Так, давайте вот сюда, вот в это вот укрытие. Так, отдышаться, отдышаться, отдышаться. Все, бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим, давай. Так, тут прячемся. А то он сквозь камни стреляет, он нормальный. Хороший охотник. Так, тихо, тихо. Вот, поджали. Так, прячемся. Отдышаться. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Всё, бежим. Бежим, бежим, бежим. Давай, давай, давай, давай, давай. Так, наверное, ну, так, чтобы валун колючих пусты, ну я вот к, к валуну побежала, вот туда, туда, все, я выбрала, я выбрала путь, путь выбрал, все, спокойно, вот тут прячемся, прячемся, прячемся, тихо, отдышались, отдышались, пришли в себя, да какой догонять надо, так, нормально, бежим, да ты что за снайпер-то такой? Ты да херш, что ли по нам полит, Он же этот снайпер, блин. Чё тут стоишь, прячься, ё-моё. сидим спокойно, отдышались, побежали дальше. Тихо, тихо, тихо. Давайте теперь вот сюда, вот сели, подумали о хорошем, о душевном, отдышались, побежали дальше. Все нормально, все нормально, главное все держать под контролем. Нормальные такие, блин, палим, палим, Увернулись. Хуйня, ты они, охотник, Понял? Казина. Ты ж ты попасть он даже по мне не может. Так, бежим, блин. Бежим, он догоняет. Почти вплотную попасть не может. Чего отвратимся? Нормально, нормально отдышались, побежали дальше. Так, укрытие, давай, укрытие. Отдышались, побежали. Отдышались, побежали. Побежали, давай, давай давай, Так, все. Прыгаем на склон. Где? Редкие кусты. Тернистый путь. Дерево загадывает. Да, вот, вот сюда. Бежим. Сюда. пусты. Кто-то скажет, мы тебя приняли там, я не знаю, за зайчика пушистого, потому и полили, думали, что это вот не человек. Да-да-да. Да-да-да, конечно. Так, они меня потеряли. Опа! Труп Он был беден. А вот и бедняки со своей это... Этот человек убили недавно. Тело. еще что То есть они охотятся на... Типа, найдите его, найдите. Ой-ой-ой. А, вот укрытие было это, это, спокойно это, это, это, так вот это, Тихо, тихо, тихо, бежим, бежим, бежим Спокойно, прячемся Так, тихо Ох ты ж Тихо Так, давай сюда Отдышаться, отдышаться, отдышаться Почти вплотную, Бежи, б -б -б бежим, бежим ка Кавкан, блядь, еще один Ну вы не нахуй. Давай, Нет, я нашли, я дошли В голову Вплотную подошел и в голову Ну что ты за охотник такой говно да не охотник Бежим на охотник ну так так оно не делается то у них видимо развлекаловка такая типа она охотится на бедняков. там видимо они боятся что как-то вот это все дело скроется так куда дальше вниз тут а нет туда вот, дальше дальше дальше пробега так что? Куда? Заросли? Зап болото. Обвал? Большой камень. Давайте к большому камню пойдем. Большие камни нам помогают. За большими камнями можно прятаться. Да, спрячься ты. Отдышись. Все, все, все. Все нормально сидим. Восполняем. Бежим. Все, все, все, все. Нормально восполнили. Опа, опа, опа. Спокойно. Прячемся. Так. Укрытие, укрытие. Два укрытия у нас. Ты like да, охренелась! Козлина. Блядь, нужно как-то не утонуть. Окей. Пошли. Так, вот так вот. Блядь, это запоминать надо? У меня и так стресс. Запоминай. Меня... Так, укрытие, давай. Хатись. Прячься. Подтыкаем. Ага. До этих кустов и туда, до следующего укрытия. Хорошо, мимо вот этого вот дерева. Ладно, пошли. Так, возле этого дерева можно спрятаться. тихо тихо тихо тихо прячемся. Нормально. Нет, я помню дорогу. Спокойно. Так, прячемся. А, смотрим. Та да, обманочка такая, типа, можно пройти, но ни хрена ты утонешь. Так, к этому камню. Блядь. Му ну, там какое-то здание, смотрите. Пойдем туда, значит к тому дереву можно. Хорошо, идем. Ты можешь как-то быстрее перебегать? Ойна. Так, а, мимо этого дерева вон так вот. Ага. По прямой может. А нет. От этого дерева к этому камню, от этого камня вон туда. Смотри, как вообще интересно. Сейчас. Легко и просто пройдешь, ага Так, тихо, прячемся, все, идем На куда? Проходим, это я помню хорошо Ты вот как это вот, вот, вот... Да что ж ты, блин, я ж села А, ты тут за надо было За гагулечкой. Так, нас слегка подстрелили вот так вот царапина ничего ничего еще поряд так спокойно суки нормально они по мне палят так туда мы пройти не можем а, выход я так понимаю а вон там вот выход я блять в дерево шла ладно идем вот тут в принципе безопасно можно вот прям аж до того камня дойти Суки. вот так вот. Так, спокойно, спокойно. Ать. Прячемся. Так, смотрим. Все. Просто по прямой. По прямой в укрытие. Погуляли по болоту. Так, все, бежим. Да. Так, не прячемся. У нас силы хватает пока. Тихо, тихо. Эта сука зацепил ногу. Ногу зацепил, козлина. Так, отдышаться. Отдышаться подумать о хорошем. Все, побежали, побежали, побежали. Нас не догонят. Спокойно. Это опасненько. Куда дальше? Да ты ч? Ты прикалываешься? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. На что накрывать? На Хорошо. Так, куда бежим? Еще один друг. Так, во-первых, он был убит выстрелом в лоб. Ну, блин, они только так и могут. Это что? Так, подожди, ну... Но... Харингтон. Это тело лорда Харрингтона. Мое состояние ухудшается. Надо перевязать рану. А, окей. Какой-то бодренький, смотрите, как бежит. Бодренький такой, так-так-так-так-так-так-так-так. Как молодая грациозная лань, просто. Вот ей-богу. Поскакал. Так. Так. О, Домик какой-то нашли. Я так чувствую, тут уже развязка близкая. То есть они отстреливали этих самых. Тут он уже замедлил свой ход. Так, погнали. Здесь можно спрятаться. Хорошо. Запомним это место. Так, погнали. Клуб Квартермейн. Скорее всего, это хижина кого? Марша, да. Окей. Повязка. Так, поможет перевязать рану. Хорошо. Кто-то идет. Надо спрятаться. Только в шкафу можно спрятаться, я так понимаю, да? Больше нигде. Так. Breathe, Дышите, лорд Марш. Кто вы? Кто вы? Джордж Херс из скаутов Ловато. Я здесь, чтобы отомстить. Старый солдат. Какая ирония. Мы отказали вам в нашей программе специального обучения. Верно. Мне отказали. Старый израненный солдат для вас бесполезен. Мы столько охотимся в этих лесах, но я не ожидал, что сам станут приманкой. Я прожил прекрасную жизнь без всяких ограничений, и я умру счастливым человеком. Вы не увидите меня молящим о пощаде, жалкое ничтожество. Ой-ой-ой. <связывая> <связываем> <связываем> Там что-то происходит. Готовься к встрече с создателем. <связываем> Ура, что, да? Ну-ка. А, улики Так, тело Харингтона Было обнаружено в лесу Тело бедняка, мертвым, было обнаруж... а, если их соединить? Так Кто-то охотится на бедняков и лордов Которые связаны с программой специальной подготовки Джордж Херст охотился на бедняков и лордов в лесу. Лорд Марш с приятелем охотится на бедняков. Я думаю, что это Марш. Хёрст просто туда попал. Ну подождите, там бедняка убили, получается, недавно. Ну, наверное, вот так вот тогда, окей. Пускай тогда, это, посягается, Хёрст намерен убить Марша, месть. Хёрст желает отомстить лорду Маршу. Хочет убить лорда Марша, объявив его вином в своих собственных ошибках. А собирается взять правосудие в свои руки и привести в исполнение в отношении лорда Марша. Тогда окей, попробуем вот так вот. Все сходится. Марш охотится на людей. А -а я думаю, что это так. Лорд Марш с приятелями охотится на людей, участвующих в программе специальной подготовки. Джордж Херст лишь хотел отопсить же жертву. А -а обвинить Лорда Марша. Лорд Марш хладнокровный убийца, который так охотится на бедняков. А оставьте Лорда Марша под суд, где он скоро умрет от, от, от туберкулеза. Нет шансов на выздоровление от болезни. Позвольте ему умереть дома в тишине, размышляя о своих преступлениях. Давайте обвиним его. Мы посмотрим хотя бы, что будет. А, подтверждаем, да, моральный выбор. Потому что потом, если вдруг что, обвиним этого самого э -э -э Херста. Джош, <связывая> <связывая> Джо, отпустите. Холмс, ну и ну, самый достойный оппонент. Знают, Том. Том, мой Том. Если вы подвергли его опасности, вы за это заплатите. Уверяю вас, в том безопасности в Лондоне с другом, которому можно доверять, пора с этим кончать. Сделайте одолжение. Джордж, послушайте, если вы ищете достойного наказания и мести, убить Марша значит дать ему то, чего он хочет. Он умрет с уверенностью, что полностью контролирует всю свою жизнь. Но если вы сохраните Маршу жизнь и дадите его арестовать, он будет страдать от более страшного наказания, чем мы можем представить. Его премием станет изнуряющий дуберкулез. Он будет мучительно медленно подтащить его силы за решеткой. Вы сумасшедший! Оба вы сумасшедший! Пой пойдем найдем дом. Не сейчас. Смотрите, лорд Марш. Вы умрете здесь, но не от оружия. Вы будете умирать медленно. Не делайте этого, Джордж. Детектив! Посмотрите сюда. Ох! Ох! Вот как вы заболели, лорд Марш. Вы обезглавили жертв, страдающих от туберкулеза. Они изразили вас. Воздаяние по заслугам, Холмс, вы не поймете до конца, почему вы помогли многим. Мы пожертвовали несколькими. Но не дайте мне умереть вот так. Убейте меня. Так. Давайте вот, вот Маршу в голову. Бамс. Your... Я понимаю вашу точку зрения, Херст, мистер Херст, правда, но мог не, не мог позволить continue. вам продолжать. Так, э -э лорд-маршал, однокровный убийца, который не оценил жизни бедняков. Он верил, что имеет право решать, кому жизнь и кому умереть. Он заслужил свою участь. Так, принять версию, другая версия, проверить решение. Так, э а, ну типа все... А, все верно, окей. То есть все улики найдены лорд марш действительно виновен ну, давайте тогда хер с ним по пошли дальше принять версию вы сейчас закончите дело, хрен данные будут длины нажмите да чтобы проверить свой моральный выбор и перейти к следующей главе нажмите нет и если... так так так так но мы хотим перейти да, к следующему делу Ну вообще так вот интересненько то идет а, этюд в зеленых тонах тут что-то новое сейчас будем это новое это получается, что Херст по нам полил? Он это озверел там в крае, так понимаю. Он охотился на всех там в какой-то момент. Но он, получается, и лорда пристрелил. <как> У вас она будто на наброском какая-то, реально. Вот сейчас было вот такое вот ощущение. Так, если что, я. Я готов нажимать. Yes. Да, We're отлично! Ватсон. Холмс, вы играете в шары? гостин? Не просто какие-то шары, Ватсон. Это лоун Боус. Серьезно? С Ingenieur. вашим ранением. О, oh, yeah. нет, миссис Хадсон вас убьет. <танцова> хм. Пожалуй, на этом закончим. Пора идти. Присоединитесь ко мне. Вы неисправимы. И куда же мы отправимся, <танцова> Холмс? Я участвую в заключительном этапе ежегодного турнира, организуемым боулинг клубом Лондонского археологического института. Это официальное приглашение. Нужно <танцова> лишь одеться соответствующий, и мы можем идти. Блин, опять переодевашки какие-то. Ну, давайте. Так, одеться соответствующий. Так, так, так. Тихо, ч, ч, ч за поворот такой резкий, дерзкий? Ну давай. Гардероб. А! а. Марочок не подходит. Алад. Нет. Похмелье. Да. Доктор, нет. Бандит, нет. Священник. Ла-ла-ла Спортивный. Вот, значит, спортивный берем. И вс. Мы пока ничего, больше ничего наводить не будем. Можем шляпу на него напялить. Хотите шляпу? Нет, не хочу. Будем вот так вот раз... раздолбать. Э, вот, вот, вот это вот все, это все наша стезя. Homes, really sure это? Everyone это в клубе dresses, одевают... Like и... А, в клубе одеваются именно так. <laughs> а, это зрелище стоит see. увидеть. Надеюсь, только наша очаровательная соседка не застанет like вас таким. Чего? Что, что, что не так? По-моему, очень даже... Ничего мне нравится. Чего тебе не нравится, не знаю. Чё тут? Что это? Это новое место, где письма будут. Шерлок Холмс, это доктор Рубин Фишер. Вы помните меня? Что ж, вы скверный образчик детектива. Вы не смогли понять, почему это все произошло. Мы выбрали меньшее зло ради большего светлого будущего. Нам нужны были жертвы, чтобы помочь большинству. А же вы вспомните мои слова. Да, ну тебя. Мы едем в клуб. Смело кассы за... Почему? Его. А, вот. А это, наверное, из-за письма. То что я держал в руках письмо, он только типа, я не могу положить письмо и пойти. Нужно именно, чтобы вы нажали кнопочку. Положить его обратно, завернуть в конверт, воткнуть в шкаф, и тогда я смогу пойти дальше. Так, у нас сейчас будут игрища. Ну, погнали. Мистер Холмс, вы отлично вчера сыграли. Немного обязанностей, сэр Чарльз. Я вообще сыгранных состязаний на открытом воздухе. Мой доктор, доктор, мой друг доктор Ватсон. Вот Мистер как. Мистер Холмс, не желаете ли увидеть главный приз? Редкий каменный календарь Кичи -Майя. Кичи Майя. Верно, статуя их легендарного короля, Деконаумана, стоит за вами. Впрочем, это лишь отличная э, подделка. Поскольку только члены клуба могут входить в здание, мы выставили календарь, календарь снаружи. Пойдемте посмотрим. Ну, пойдемте посмотрим. А, типа, красивая работа про календарь майя. Так, искать в архиве уже. Календарь майя главный при соревновании по лон Ну, нихрена себе в это. Что? Что тебе? Что? А, ну это типа поискать. Но мы поищем, поищем. У меня тут это просто иконочка э, горит, типа. Иди почитай письмецо. Так. Ты кто? Мистер Холмс. Мистер Холмс, рад, что именно вы мой противник в финале. Меня называют непобедимым Артуром. Ага, поэтому желаю удачи. А ты какой-то, блин. Так, ну что, будешь победимым Артуром. Что, что поделать? Пацаны, это парад там, закусочки да, всякие, какая вкусняшка всякая. Так, чуть-чуть... Okay, а... Пройдемся... Вот там призы, Подождите, надо посмотреть, за что мы играем. О, чувак, слышь, ты можешь чем поделать? А, это вот сразу. Колмс. Мы всех выбили, да? Да, вот мы такие. Тыш, тыш, тыш, тыш. Uh, мы играем против Леброка. Грандиозный турнир клуба Лондонского археологического института. Какой потрясающий сезон. А, и то есть вот это вот та самая Майя. Первый приз в календаре Майя Китче. Китче. Что-то обсуждают об стратежку, какую-то рисуют. А, мистер Холмс, вы готовы начать финал? Да Давайте начнем финал. Там уже почти побежденный Артур. Сейчас мы все сделаем. Обыграйте соперник, брови шаров как можно ближе к белому шару. Хорошо, а где белый шар? А, то есть я его сейчас закину, да? Так, ну давайте вот так выкатим его. Да остановись ты уже, ты что так долго катишься? Ебать, это вы прикалываетесь? Ну я пытаюсь сейчас вот по углу вот так вот чисто, чтобы попасть. Получится, нет? Ни хера. Ага. Чё за увы? Вы бы сами попробовали, я вообще в первый раз играю. Фукают они мне тут. Ах ты ж говнюк. Ну да подожди, подожди. Сейчас мы найдем свой дзен. Бой против кого играть, я не пойму. Так, сейчас вот так вот как-то, да, тогда? Ну-ка давай, катись, катись, катись, говнюк. На бар ближе, давай, давай, давай. Ну мой шар поближе-то будет, так-то. Я тебя сейчас накатаю шары. Ты что делаешь, говна, кусок? Ах ты ж, сука, посмотрите на него, что он... А, нет, укатился, укатился, лошара. Так, давай-ка вот так вот попробуем. Тоже чуть-чуть. Не сильно так. Ну, вот так вот как-нибудь. Ну, да почти надо было чуть-чуть прям. Да остановись ты уже, куда ты качешься прекрати. Там листочек какой-то, ветер, ветер, это все ветер. А сколько раундов надо отыграть? Ты что делаешь? Так, он, у меня еще один шар остался. А, он укатился. Мой, мой все равно ближе. Да вы чудо. что? Что это за группа поддержки такая? Фу-фу-фу такими быть. Так. Давай, катись, катись, катись, катись, катись, катись, катись, катись, катись. Двигай его, да-да-да. Типа, вот, пошел нахуй. Не! Ты чё, ты решил уткнуться в бед. Ты ч ты охренел? Чувака, лу. говна, кусок. Я тебя сейчас устрою, подожди. Следующий раунд давай. Сколько всего раундов? Так. Стоит, виляет, блин, булками. Все, остановись. Не надо тебе ближе подъезжать. Вс. Ща, погодьте. Укают они там. Вот так вот как-то, да? Ну не сильно надо, вот прям вот чуть-чуть. Давай, давай, давай, давай, чуть-чуть поближе. Стой, стой, стой, блин. Так Блин, слишком сильно. Надо вот прям вот. А, он свои шары двигается, сволочь. Блять, он близко как-то подъехал. Может его как-то выпнуть можно? Вот так вот, давай-ка. Фак. Ладно. Не канает. Стой на месте, гад! Стой! Я его сейчас обуграю. Подожди, подожди, сейчас все будет. Какая интересная, блин, игра. Эй, он окружает его. В любом случае, да, вот чуть-чуть как-то вот так вот надо и прям вот. Пес! Во, правильно, води его! И вплотную! Ой вообще! Ты думал, с кем связался, гад? Все, ты проиграл! Уходи утирай свои сопли! Я не знаю, чуть-чуть давай вот так вот Ой-ой-ой Мне кажется, я немножко переборщила И вот тебя аж выплю, Смотри, профессионал в деле, ё-моё Ну? Чё, еще один раунд? Вы охренели? Давай вот так Чуть-чуть Особо сильно заталкивать не буду. Да остановись тут. Прямо в центр давай так вот. Ну почти, почти. Я говорю, профессионал в деле. Вот так вот чуть-чуть отклонить. И. Вот так вот тихонечко. Прям тихонечко, тихонечко. Давай поближе еще. Чуть-чуть. Все. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, будем. Надо еще отклонить. Что за?! у? Это первый бросок! Он вообще укатился куда-то... Что за публика?! Фу! Такими быть! Так значит, посильнее. Вот так вот как-то, да? Ой, не торопимся! Аккуратненько! Давай, давай, давай. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, говорю, стой, стой, блин. Немножечко перекрутили. Да, все, уже сдавай пози... позицию, говорю, сдавай. Остановись, шар. Так, вот так вот, да? Тихонечко. Подкрадываемся. Вот! Давай, давай, стой! Стой, стой, стой, стой, стой! Блин! Надо как-то... Он по моему маршруту пошел! Сволота! Стой! Стой! Я все равно ближе. Давай вот так вот. Чуть-чуть поближе. Вот, вот, вот так вот, наверное, как-то, да? И тихонечко, прям. А? Мимо проезжай, мимо. Вот, хорошо. Обнамаливайся. все. <связь> Идеально. <связь> Бля, его пасы не бросок. Слышь, говно, кусок ты чего вытворяешь? Бей по белому, пускай он ко мне по... Езжай. Езжай, езжай, езжай, езжай, езжай. А! Что? Артур, проигравший. Поздравляю вас с победой, мистер Холмс. Превосходно. церемония награждения будет завтра утром. Вы сможете получить свой приз в календаре. Полагаю, вы тоже придете к К сожалению, я не смогу завтра прийти. Долго зовет. А, какая жалость. Пора домой. Так, ну, ты это... А, это... Я... Господи, я думал, там это закуски просто летают. Ну, тут, в принципе, все, какие мы ну, вообще крутые, мы обыграли. Мое поздравление, мистер Холмс. Все, а теперь не, не такой крутой, да? Непобедимый, теперь все, победимый. Победимый Холмс. А что там наверху? Давайте посмотрим. Там можно куда-нибудь пройти, что-нибудь посмотреть, что-нибудь поделать. Только для А я что, не член клуба? Я еще какой член? И клуба? Тоже. <Rug� Julia> ну ладно, пошли. Что делать? А, ну, в принципе, нам вернуться домой надо, да? А, церемония награждения на следующий день. Да-да-да, поехали, поехали домой. Мы всех обыграли. Приз наш. Все. Вас он пес. Не хочет меня прийти поддержать. Сказать, да, Хомс, молодец. Выиграл, ура! Куда то он там собирается по делам свалить? Ай-яй-яй. Разве такой друг у нас должен быть? Нет. Надо с ним провести беседу. Ну что ты так долго грузишь-то? Так, погнали! О, папочка Hello, Приветствую, мисс Бубье Приветствую, мисс Холм Ну, Кейтлин Это твой костюм? Like Тебе не нравится? О, oh, oh, нравится Кейтлин, <laughs> перестань, Сейчас прояви уважение к своему отцу Так, о, как раз мы сможем ее смотреть. Она, Подождите, какая у нее фамилия еще раз? Так, э, детали персонажу. Губы накаченные, брови нарисованные. Что еще могу сказать? Так. <свят> Оккультный символ. Эксцентричное украшение. Оккультный символ. У него везде есть всякие символы. Знак любви посещает Заключенного? Заключенного? Нет кольца, они не замужем. Подожди, что-то там еще было. Порезы. Нечаянно поражение. Тут по попытка суицида сразу видна. Эксцентричное украшение. Я думаю, что это оккультный символ какой-то. Ну давай! Портрет персонажа создан. Элис, новая соседка Шерлока Холмса. Молодая, привлекательная, хорошо ладит с детьми, но она до сих пор не замужем. Ее любовный амулет указывает на связь с преступным миром. У нее была сложная жизнь. Шрам указывает на попытку суицида. Судя по украшению, ее привлекает оккультизм. Мама. Вон оно что. Знаешь, папа, мисс сказала рассказала мне все о своих поездках. Она уже повидала Ваша весь мир со своим, со своим отцом. Ваша дочь такая тонкая, тонкая натура. Ты только подумай, что, она была в Восточном Экспрессе, когда, когда на него напали. напали. Это, это же мечта! Точно. Она очень и изобретательна и с богатым воображением. Кстати, меня, вы позволите, приходить ко мне для уроков игры на пианино? Uh, отменить занятие Кейт, строго отказать, отказать, обвинив пианино? Чего? Отменить занятие Кейт, строго отказать, отказать... А пускай походит. Kind of you, Очень любезно, Жаштрана, я решил, что Кейт стоит прекратить на нем играть. О, папа, зачем ты так... Кейтлин, мы, мы соседи, мы еще увидимся, а пока оставлю тебя с этой книгой. This... Блин, надо было выбирать, и обвинили пианино. You, yes. Спасибо, мисс Элис. Он бы там, наверное, что-нибудь выдал из серии о том, что, блин, оно отвратительно громкое, ужасное там... О, подождите. А, это у меня просто-то... Значечек мигает, мне надо было проверить. Это же ведь... ну, надо -то... Сейчас, подождите, шляпы, шляпу дайте, дайте шляпу, вот... Очки не канает. Вот нет, что будет черная Чич. Вот, смотрите, пафос. Не, не. Не, не, не. Ну вот. Пойдем, это у нас же ведь вручение. Ладно, хрен снимем шляпу, она не идет. Ладно, вы победили, она, она действительно тут не идет. Пошли оттуда. Она, она правда не подходит. Это цилиндр, ну его. Так, ну погнали. Ой, да ка так по нормальному. Ой, не туда. Клуб, поехали в клуб. Ой, как много времени прошло. Ладно, сейчас. Сейчас надо уже заканчивать. Так, сейчас пройдет загрузка. Мы, в принципе, попадем э, на э, но, новый этап нашего расследования. И там уже можно заканчивать. Ты сделал статус. Она убила захочую. Успокойся, Саршад. У вас шок. Позвольте полиции сделать свою работу. И что может сделать такой простой инспектор, как вы? Простой инспектор? Sure. Да, уж. Вот. А вот и мистер Холл. Лестрит, вы тоже пришли получить приз? Очень забавно, Фолмс. Вы можете идти домой. Церемонию отменили. У нас здесь произошло убийство. Серьезно? А я приехал сюда только ради приза. Я знаю, Фолмс. Я видел ваше имя в списке финалистов. Убирайтесь. Вы не собираетесь меня поздравить? Что? Вы правда думаете, что я такой наивный? Вы ни с того ни сего появились и затем БАМ! Неожиданное убийство. Вот так сюрприз. О, вы привлекаете к себе внимание, Лестрит. Давайте притворимся, что я обычно Консультант, Ваш скромный ассистент. Ладно, хорошо. Член клуба мистера Захария э, Грейс так был убит около 4 утра. Да. Не болтайте без дела. Обещаю, что не буду, инспектор. па па -пуа. Так. Ну, давайте сейчас его расспросим и заканчиваем. Так, дело об убийстве. Как вы объясните факты? Все ясно. Убийца намеревался похитить календарь Майя. Захарий Гри... Грейсток его застал. Тогда убийца схватился на первый что попал под рукой, статую и убил Грейстока. Затем он убежал как раз перед выходом сэра Чарльза из клуба. К сожалению, мы не смогли найти следов за стенами клуба, как если бы убийца растворился в воздухе. Mm. Посмотрите сами. Помещение клуба. Вы осмотрели помещение клуба? Зачем? Убийство right разошло outside. снаружи. Действительно. Так, осмотрели место преступления. Этим мы займемся уже в следующей серии. Давайте вот так вот. Птички поют. Все вот это. Ой, потемнело как-то. Ой-ой-ой, что это, что это? Что это, что это? Ай-яй-яй. Ты что делаешь? Так, ладно. Давайте постоим, посмотрим на этого... На Лейстреда. да. Э, рядом как раз еще один там полицейский, который что-то там записывает, да, Давайте даже вот так вот как-то вот, вот, вот так вот встанем. Вот. И на этом моменте закончим. Какая прелесть. Кажется, мужик Ашиза. Как ты там в своем месте держишься? Ладно, бывает, бывает. Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, да, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в этом расследовании, в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.